всем добрый день друзья мои мы с вами обсуждали различные темы на все случаи жизни мы говорили о разных категориях мужчин и женщин как они себя ведут как они живут как они мыслят как с ними сосуществовать я хочу Затронуть, затронуть одну тему Которая очень важна Для женщин, которые Не решаются развестись со своим мужем Есть такой момент Если женщина любит Она всячески оправдывает поступки мужа Нехорошие поступки Оправдывает это Тяжелым детством вот, свекровь вмешивается, друзья плохо влияют. Он психически болен, он не понимает, что он делает, он просто нервничает. Ну, бывает такое. Я все-таки обещала быть с ним и в горе, и в радости, и в тяжелую минуту. Вот как я сейчас его брошу в таком состоянии и уйду. И женщина все оправдывает, все тащит на себе, все терпит ради любви, ради семьи, сохранения. Действительно, даже сильные женщины долгое время могут ради сильных чувств просто пересилить себя, надеяться на что-то, хотя их разум подсказывает, что ничего не изменится, но они не могут. Уходят, возвращаются. Он просит на коленях прощения. И вот до последнего это тянется. Потом чувство начинает умирать. Начинает умирать, и остается чувство жалости долго. Как я его оставлю? Он на меня надеялся. Он уже знает, что я есть. И самое интересное, они прекрасные манипуляторы. Они это и говорят, и усугубляют. «Ты меня бросаешь». Не оставляй меня. Ты же знаешь, что я в душе тебя люблю. Просто вот я такой. Я не могу себя контролировать. Я даже не знаю, что на меня нашло. Почему я? это. Вот дурак я. Да вот я себя ненавижу. -то. Я бы себя сейчас прибил. Если бы... Ой, я даже не хочу помнить, что я сделал. Мне так стыдно. И так далее. Это длится, длится годами. И есть такие моменты когда мужчина изматывает жену всех домочадцев. И не обязательно, чтобы он пил. Почему-то у нас стереотип такой, что он обязательно должен пить. Человек может быть вполне трезвенник, абсолютный вампир, упырь, лишенный чувства юмора. Он может при всех намеренно вести себя так, чтобы вам было стыдно. Я вам сейчас расскажу несколько эпизодов. из моей прошлой жизни, прошлого опыта. Человек ревновал меня к своему другу. Он сам его приглашал, он сам нас познакомил и безумно ревновал. Ну, ревность, она присуща всем людям в какой-то момент, но когда переходит на такой болезненный аспект, это уже говорит о неполноценности человека и закомплексованности, неуверенности в себе. Тот человек меня абсолютно не интересовал, ни в моем вкусе. Я даже такие варианты не рассматривала, когда у меня есть рядом мужчина, мой человек, которого я люблю, с ним живу, у меня и мыслях нет, как бы смотреть еще на кого-либо. Я очень честна в отношениях. Если я разлюбила, я просто порву отношения все, и после я устрою свою жизнь. Я ни от кого, никому никогда не уходила. Так вот, он нас познакомил, он его приглашал. Тот парень довольно такой, он молодой, здоровый физически. И когда человек сидел в гостиной, мы переходили на кухню, он приходил якобы мне что-то помочь, и он в полголоса меня оскорблял говоря о том, что я не на него заглядываюсь, и ты посмотришь, сейчас я что с ним сделаю. Конечно, меня трясло, я переживала. Во-первых, пригласили человека и оскорбить человека. Это вообще невоспитанное и недостойное поведение. Во-вторых, стыдно за него. А эти люди всегда так делают. Они просто вампирят, выпивают твою кровь. Они ведут себя так, чтобы тебя трясло, чтобы тебе было стыдно за него, чтобы ты переживала просто сидишь на иголках и ждешь что он сейчас сделает а потом мы переходили в гостиную он улыбался с ним разговаривал шутил и вот так весь вечер проходило я приходила на кухню что-то забирать он приходил мне помогать и мне в ушко шептал что сейчас он его прибьет прирежет и вы посмотрите что я с вами сделаю когда мы переходили в гостиную он улыбался и нормально себя вел и тут я поняла, что этот человек осознанно меня мучает, что у него нет никаких психических отклонений, тяжелое детство, трудности, которые он прошел в жизни, нет, совершенно. Он осознанно меня мучает, потому что он трус, он никогда не будет с этим человеком драться, тот ему набьет морду в два счета физически развит намного, он ему не решается ничего говорить. Да, может быть, у него и ревности-то нет никакой. А мне, значит, трепет нервы, а у меня выпивает кровь, чтобы я весь вечер напряженно сидела и ждала чего-то страшного. И я поняла, что это абсолютнейший подонок, который мучит меня осознанно. И несколько раз я увидела такие моменты, когда по улице мы шли, человек также мат-перемат, оскорбление. И навстречу идет полицейский. Как только он подходит, этот, значит, молчит, меня обнимает, целует. Ну ладно, забудем. Все, забыли, я просто немножко перенервничался. Проходит этот полицейский, он опять. Продолжать в том же духе. Вот как только ваш мужчина после ваших угроз, что вы уйдете от него, начал крутиться вокруг вас, просто не зная, как вам угодить, тут же уходите от этого человека. Потому что если он мог вести себя хорошо и достойно по-человечески, но он этого не делал, значит, все, что он делал, он делал осознанно. Если бы он не понимал, если бы он был психически неуравновешен, если бы у него действительно были проблемы с психикой и вообще, и так далее, и в этом случае вы не обязаны никого терпеть. Но если бы он не понимал этого всего, то не стал бы вас всячески уговаривать остаться с ним. Вот это опускаться на колени, целовать ноги, «Я тебя обожаю, прости, я такой сикой». Несколько дней прям шелковый. Многие женщины так говорят. «Ой, он как почувствовал, что может потерять нас». Он прям, его как подменили, он стал совершенно другим. Он... Я допускаю, есть моменты, когда человек осознает, что он неправ, неправильно живет, и резко меняет свою жизнь, и больше никогда не возвращается к этому состоянию. Потому что он понимает, что он разбазаривает свою жизнь и что второго шанса у него не будет. Он действительно осознает, что вел себя глупо, я бы сказала. Не подло даже, а глупо. Не осознавая, что он причиняет боль. Но когда он осознает, он абсолютно меняется на 180 градусов и больше не возвращается к этому всему. Есть мужчины, которые сказали, с этого дня я не пью ни капли. Поклялись и больше не пили. И вот человек живет там, женой уже больше 20 лет, и не пьет категорически, потому что он знает, что если он выпит, он себя контролировать не сможет. Поэтому, осознавая, что он причинит ей боль, он на это не идет. Даже если это ему приносит удовольствие, да, выпивка, все равно он понимает, что это удовольствие не стоит потери семьи. Вот это другой вопрос. Но когда человек, только поняв, что вы можете уйти, тут же начинает вокруг вас кружиться, делать вам комплименты, приносить цветы, провожать на работу, обнимать, ну, удовлетворять в постели, в конце концов. Одним словом, делать все на свете для того, чтобы вам понравиться, чтобы у вас и мысли не возникало, уходить от него. И через некоторое время, как только вы расслабились и решили, что больше не уйдете, что, ну да, надо сохранять семью, он осознал, понял. Вот как только вы вот вам в голову просто пришло, что он хороший, можно уже остаться. Он превращается в того, кем был. Это говорит о том, что этот человек может быть хорошим, но он не желает для вас это делать. Это говорит о том, что этот человек вас намеренно выпивает, Что этот человек намеренно причиняет вам боль. Он понимает, что он делает. Он это делает осознанно. Потому что как только он понимает, что он лишится жертвы, что он лишится подпитки, что вы уйдете, кто будет выплачивать его долги, кто будет за него работать, кто будет содержать дома чистоту, порядок. Вы на секунду представьте, как это обидно, когда все э -э трудности, да, все обязанности в семье, в жизни вы берете на себя, и вместо благодарности, вместо человеческой нежности просто, вам обратно летят оскорбления, грязь, мат. То есть он издевается над вашей душой, понимая, что завтра вам нужно на работу идти. Его это не волнует, ему плевать, что у вас есть долги там по коммунальной, что вы не успевать Этому человеку без разницы абсолютно все равно. Он не собирается ничего ради вас делать. И как только он начал за вами ухаживать, там, приносить уносить, вот недельку там понаблюдали, если его хватит на неделю, и он снова возвращается обратно в это состояние, как только вы сказали, что вы останетесь, и семья сохранится. Мой вам совет. Как только ваш бездушный, бесчеловечный муж После ваших угроз о том, что вы уйдете, тут же начал за вами ухаживать, ходить на задних лапках и делать все, чтобы вам угождать, сразу же уходите от этого человека. Он столько лет мог так сделать, но не сделал. Почему с одной женщиной мужчина ведет себя... Вот так с другой женщиной по-другому. Потому что женщины разные. Есть сердобольные, есть добрые в душе, есть человечные, которые прощают, умеют любить. Над ними издеваются, потому что они будут прощать, потому что они пожалеют. Ну ты же меня не бросишь. Ну да, я такой, но, ну ты же не оставишь меня, ну ты же поклялась быть со мной рядом. Они свои клятвы, свои обязанности забывают. Они помнят только твои обязанности, что ты должна и обязана а другая женщина, которая такой же упырь, и она совершенно не допустит, чтобы он хоть день себя вот так повел с ней. Он понимая прекрасно, что с ней это все не пройдет, этот номер, он с ней ведет совершенно по другому. Поэтому и говорят некоторые. Вот если бы он был плохой человек, чужой, он вот женился, а сейчас вот такой счастливый и так далее, значит дело было в тебе. Нет, друзья мои, дело было в нем. Просто он встретил покруче вампира, чем он сам. Поэтому он боится шалахнуться. Те, которые говорят, что он сейчас в том браке очень счастлив, посмотрите, на ком он женился. Я видела однажды бывшего мужа моей подруги. Мы с ней вместе шли. Вот упырь из упырей точно такое же существо, который ничем не помогал, ни ей, ни дочери. Совершенно бесчеловечное существо, от которого она просто бежала без ничего, в одном халате. Он потом вещи не отдавал. Он эти вещи продал, шубы продал и все прочее, понимаете, вот до такой степени. И мы идем по рынку, и я смотрю, что то знакомое лицо, он нас не видит. Идет жена, которая мат-перемат. Ты че, блин! Рот свой открыл. Возьми сумки, бля. Чего не видишь, что я стою? Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Блин, ну, сейчас. Я же ж не сразу видел. Не сразу, блин. Надо сразу видеть. Стоит тот, не понимаешь. И он побежал за ней, как цуцик. Мы посмотрели, так смешно. Я говорю, это тот самый тигр, да, который всех готов был разорвать, раз, разодрать. Да я своей семье, да мне слова поперек никто не скажет. Скажет. Еще как скажет. Просто... Изначально, женившись на доноре, знаете, который можно сожрать и съесть, он ее выпивал и уничтожал. Это люди-пауки, которые заманивают сначала своей добротой абсолютным просто обаянием, абсолютной притягательностью. Такие интересные, такие любящие, такие внимательные до того момента, пока не попадешь в их сети как муха. И запутаешься. А потом начнется грязь, мат, унижение, принижение твоего достоинства. Внушение тебе, что ты гулящая, самая грязная женщина на земле, которая существует. И много чего еще. А потом, как только я ухожу, я устала. Я, я тебя обожаю, люблю. Я просто такой дурак. Ну, бывает, на меня находит. Ну, у всех людей, ну, во всех семьях так бывает. Ну, что ты? Все. Неделю он шелковый, ну, насколько его хватит, может даже месяц быть шелковый. Вот как только ваш муж, с которым вы прожили долгое время, после угроз уходить стал шелковый шёл, весь и кружится вокруг вас, не знает, как вам угодить, уходите от этого человека. Этот человек знал, что вам больно, и намеренно эту боль причинял. И ему нравилось вас мучить. И он никогда не изменится, он будет дальше это делать. Лучше бы, если бы человек был действительно сумасшедший, психически больной, можно было бы понять, он не соображает. Он всегда был, есть и будет таким. С ним, конечно, жить или не жить – ваш выбор, но, по крайней мере, не так обидно, что он намерен это делать. Но когда абсолютный подонок в какой-то момент превращается в... В такого любящего мужа на пару дней, значит, этот подонок мог быть любящим мужем. Но он этого не хотел. Он не считал это нужным. Он не считал, что нужно вам делать приятно. Он не считал, что надо тебе помогать. Он не считал, что ты достойна счастливой жизни. Значит, там любви нет никакой. И никогда не будет. Не тратьте свою жизнь на подобных существ. Они этого не стоят. Так вот, когда нужно разводиться, когда он издевается, да. Но более всего нужно разводиться, когда он тут же становится совершенно хорошим, как только ты сказала, что уйдешь. Вот тогда сразу уходите от этого человека. Потому что это подлое существо могло быть человеком, но он не хотел. Вот и все. Всем удачи!